Скажите, пожалуйста, как сегодняшний праздник называется? Первое мая. А как он называется? День, тру... День трудящихся. День солидарности трудящихся. В середине 19 века рабочие вышли на улицы городов бороться за свои права. Это было в Америке. И в честь этого события назвали 1 мая Днем солидарности трудящихся. Угу. Вы работаете где-нибудь? Да, работаю. А скажите, пожалуйста, вас устраивает условия труда? Ну, я на себя работаю, да. Когда хочу, тогда работаю. А скажите, пожалуйста, один человек как-то может бороться за свои права или людям нужно объединяться? В профсоюзы? Наверное, только все вместе сможем достичь. Спасибо вам большое. Сегодня праздник называется. День труда. А раньше как назывался? Честно, не подскажу. День солидарности трудящихся. Тогда. Вышли рабочие на улице, бороться за свои права. Это была середина 19 века в США. Угу. И в честь этого события назвали 1 мая день солидарности трудящихся. То есть люди борются за свои права рабочие. Понятно, спасибо. А вы не работаете нигде? А, нет. А скажите, пожалуйста, вот один человек как-то может бороться за свои права? Или людям нужно объединяться? Создавать профсоюзы. Разумеется, если есть должное желание к этому, поэтому, да, может. Один человек может бороться с свои права. Вполне себе. Может. Спасибо большое. Пожалуйста, мы сегодня какой праздник отмечаем? 1 май. А как он называется? День солидарности трудящихся. Это было раньше в Советском Союзе. Сейчас День народа единства России. А, ну, а как вы думаете, почему переименовали этот праздник? Наверное, потому что трудящихся меньше стало. Наверное, потому что нашему правительству выгодно, что как-то обезличить этот праздник новой буржуазии, которая... Да? Да. Все понятно. А вы работаете где-нибудь? Конечно. А вас устраивают условия вашего труда? В чем-то устраивают, в чем-то нет. А вы считаете, один человек может бороться за свои права или нужно как-то объединяться? Один человек может за свои права побороться. Ну, это получится, как вы считаете, или нужно как-то объединиться и всем вместе отстаивать свои права? Ну, само собой, если брать в масштабе страны, то, конечно, это должно быть и повсеместно и организовано, грубо говоря. А в масштабе одного предприятия? А в масштабе одного предприятия, по-моему, если это, ну там работают просто люди, нормальные люди, то это все решается. Просто нужно разговаривать и общаться и с руководством, и руководству что-то доносить, свои идеи до трудящихся. На самом деле диалог решит все. Uh -huh. а Спасибо большое. Чтобы производить какие-то активные действия без всяких, так сказать, согласований, то это уже, ну я считаю, это бездумно. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, мы сегодня какой праздник отмечаем? Первый день весны. А как он называется? День солидарности трудящихся. То есть в этот день люди вышли бороться за свои права. Рабочие на улице городов вышли бороться за свои права. Вы работаете где-нибудь? Нет. А как вы считаете, один человек может бороться за свои права? Или, или он должен объединяться? То есть люди должны объединиться? Можно и так, и так. То есть один человек, он может что-то изменить? Думаю, да. Спасибо большое. Праздник отмечаем? 1 мая. А как он называется? День труда, наверное. А раньше как назывался Ой, День Красного, что-то там... День солидарности трудящихся. Возможно. А вы работаете где-то? Да, работаю. А вы хотели бы как-то улучшить условия вашего труда? <музыка> ну, меня все на самом деле устраивает, но мне хотелось бы, чтобы наше правительство больше внимания уделяло условиям. А как нужно, что нужно для этого сделать, как вы считаете? Ну, вероятно, перестать воровать. А как вы думаете, один человек на производстве может бороться за свои права или нужно объединяться? Я думаю, что должны быть профсоюзы, которые будут защищать интересы людей, которые работают на местах. Это мое мнение. Спасибо вам большое. Информагентство «Ледокол», скажите, пожалуйста, мы сегодня какой праздник отмечаем? 1 мая, день труда. А как он раньше назывался? День солидарности трудящихся Когда люди вышли бороться за свои права на улице А скажите, пожалуйста, вот вы работаете в Яндекс Еда, То есть вы уже работаете Один человек как-то может бороться за свои права на работе, на рабочем месте То есть за улучшение там, условий труда Может один человек бороться? Один человек может, конечно Начну как себя и люди потянутся. А, а людям зачем подтягиваться? Потому что не, люди всегда чем-то будут недовольны, ущемление прав будет на ты. А вас устраивают условия труда? Меня нет каких-то моментов. Но вы как-то боретесь? Я, я говорю людям. Они не захотели. А меня одного не слышат. Вы же сказали, что один может бороться. Но если себя начнешь, то что-то можешь изменить. Что-то Если молчать, конечно, ничего не изменится. Даже если один человек будет, ничего не будет. Спасибо. Мы сегодня какой праздник отмечаем? 1 мая. А как он называется? День труда, мира, любви, счастья. А раньше он как назывался? Также назывался. Раньше он назывался День солидарности трудящихся. Будем знать. Спасибо за информацию, поздравляю с праздником. Очень хорошо выглядите. Спасибо. <связувствие> <связывствие> <связывствие> Что будете? А, <связывствие> скажите, пожалуйста, вы работаете? Ну, я сам на себя работаю, скажу. А как вы считаете, один человек может бороться за свои права или нужно объединяться в профсоюз? Могут быть варианты. и Один человек может за свои права бороться, и могут быть профсоюзы. Главное, чтобы это была честная борьба и не было как бы вот, потасовок. Это хорошо, когда честная борьба. Но когда один человек борется честно, а против него целое государство, как шулер, наверное, это все-таки нечестная игра. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Мы сегодня какой праздник празднуем? Первая мая, День труда. А как он назывался раньше? <свят> Я честно, не знаю. Он назывался День солидарности трудящихся. То есть люди боролись рабочие за свои права. Выходили на демонстрации и боролись. Вы не работаете? Нет, пока что мне 14 лет. А как вы считаете, вот, допустим, на предприятии на каком-то, один человек как-то сможет бороться за свои права или нужно объединяться? Конечно, нет. Мы живем в обществе, нужна коллективная работа. Я считаю, что можно. может. Если все он... возможно, если есть силы. И желание. один человек сможет бороться? Да? Вряд ли. Ну, типа простоять как-то он сможет временно, но все же сможет. Вы, наверное, насмотрелись сиквелов Нет, про просто... человека-паука и Бэтмена. Я не смотрю супергероев, просто я верю в силу человека. Очень вряд ли. Ну, типа, он сможет хоть какое-то время продержаться. Но типа нужна цель, понимаешь, нужно достичь цели, а чтобы достичь ее, нужна командная работа, нужна общественность. Общественность. Наверное, нужно объединяться в профсоюзы и бороться за свои права. Только ну, так. У нас система есть, поэтому, как бы, она же полезна хоть как-то. А я знаю, что она полезна. Поэтому да, одному человеку никак не добиться цели, тем более достичь своих прав. Это что, коммунизм? Нет. Я просто что-то прислушался профсоюзы. Наверное, все-таки коммунизм – наше будущее, парни. Все, ну, спасибо. Я, когда репрессируют, типа, не очень. Ну, раньше репрессируют, сейчас как-то, типа, сталинизм. Ну, и плюс, ну, сейчас как-то. И прямо типа, коммуни... тоже же КНДР, типа, там... Коммунизм – это утопия, мы до него не найдем, как бы, никак. А социализм, смотря какой. У нас сейчас просто срач начнется да. какой-то. Так, мы на камеру записываем. Все, молодые люди, спасибо. До свидания. Народу, Значит, у нас было организованные коллективы. И когда нас увели туда, неизвестно куда, значит, мы не видели трибуны. Перед этим нам освободили, значит, место. И что вы думаете, кому освободили место? «Единая Россия». Мы договорились, когда на комитете, что мы придем все вместе, трудовые коллективы. А сейчас опять шла партия «Единая Россия». Уплатили кому-то, я подошла к молодежи, сколько? Они говорят, нам уплатили по 500 рублей, как молодежь сказала. Поэтому нам безразлично, где нам идти. Поэтому это безобразие. Мы никому не платили, мы шли, радиоэлектроника, трудовые коллективы впереди. Мы пригласили людей, пришли директор предприятия «Нефсоюз», руководители цехов, руководители отделов. И когда они увидели такое безобразие, я не знаю, придут ли они к нам потом на следующий год. Это безобразная организация. Значит, трудовые коллективы освободили место для Единой России. А почему, так пусть... а почему вы думаете, что Единая Россия... Вот, ну, вот почему вы так... А мы, мы шли трудовыми коллективами, неважно Ваше кто. Ваше мнение, почему для «Единой России» освободили? А потому а что глава для... администрации от «Единой России», поэтому освободили все для «Единой России». Мы вообще не ожидали такого. Мы сказали, сегодня выходут, выходят все трудовые коллективы без партийной принадлежности. А получилось наоборот. Нас выстроили... Перед э, молодые люди нас не пропускали к трибуне. Мы ничего не слышали. Трудовые коллективы ничего не слышали. Что говорили руководитель, что говорил э, Анатолий Евгеньевич. Мы ничего не слышали. Нас увели куда-то, а впереди поставили Единую Россию. Тогда пусть глава администрации ходит с Единой Россией. А скажите, пожалуйста, вы же помните, как раньше проходили... Праздники 1 мая, а 1 какие мая? демонстрации было так. были? Один ряд идут трудовые коллективы, справа Единая Россия, следа... Я, я имею в виду советский период. А в советский период все шли единые. И мы сегодня решили построить, что давайте первый раз организуем, что идут только трудовые коллективы. А вы помните, как называется этот праздник? 1 мая, день солидарности, день весны и труда. День а солидарности вот, трудящихся. трудящихся. А сегодня нам показали, что есть белая каста, есть там другая, а трудовые коллективы, на, на фоне трудовых коллективов белая каста идет. Это безобразие. Это безобразие. Вот вы работаете, как вы считаете, на... Я председатель обкома радиоэлектронной промышленности. Вот скажите, один человек на, на предприятии может как-то бороться за свои права или нужно объединяться? Нет, с... надо объединяться, только объединяться. Мы говорим, главное – это солидарность. Солидарность – не просто слово, а именно объединение. Мы вместе – сила. А один человек – это ничего. У нас в уставе записано, главное, один человек – член профсоюза. А я все время говорю, нет, один человек ничего не сделает. Должно быть объединение. Три, пять, десять человек. Должно быть единство. Спасибо вам большое. Да.